Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Перед вами представлена модель газогенератора S400ACS, который выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Этим газогенератором мы открываем производство новой линейки газогенераторов медицинского назначения. Газогенераторы выполнены из высококачественной нержавеющей стали и соответствуют всем санитарным нормам. Газогенераторы подобного типа могут быть использованы при промышленном производстве и упаковке продукции медицинского назначения. С более подробной информацией о газогенераторах Северс вы сможете ознакомиться на нашем официальном сайте, перейдя по ссылочке в описании. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.